Ребята, всем привет, с вами на связи Синицын Игорь И в этом видео я хочу рассказать Про EOBOT И рассказать про все изменения Которые здесь произошли, как покупать мощности И все остальное В общем, смотрите Самый первый, самый первый нюанс Раньше было Buy Cloud, покупка мощностей Всеми способами Сейчас Buy Cloud, только покупка мощностей Через PayPal Но это не значит, что нельзя купить за криптовалюту Я вот открыл этот эту вкладку и видно что здесь можно купить через paypal но вывод а, возможен если вы покупаете через paypal только через 180 дней почему так потому что paypal с теми сервисами с которыми он работает он дает гарантию надежности этих сервисов и если вы напишете петицию о том что вас обманули вам paypal вернет денежку поэтому были раньше мошеннические случаи и поэтому 180 дней нельзя вывести денежку если вы пополнили через paypal дальше покупка мощностей через криптовалюты появилась такая кнопочка exchange вот она нажимаем на нее и выбираем валюту любую криптовалюту вот bitcoin допустим можно да и выбираем слева bitcoin а справа выбираем мощность клаудша 256 5 лет script 5 лет Cloud Script 24 часа и Cloud Folding 1 год. Cloud Folding ⁇ это новая мощность, тоже ее можно купить. Она а, качает дополнительно, как бы незаметно, здесь в этом кабинете происходит, Curicoin криптовалюту качает незаметно, и ваша Curicoin валюта растет. Поэтому ее тоже можно купить. А Cloud Shah, это понятно все для криптовалюты, Cloud Script точно также для всей остальной. И кло скрипт 24 часа ну на 24 часа можно купить то есть активно майнис 24 часа но ну, я возьму допустим эти самые 24 часа я возьму обновляется страничка так у нас здесь получается выбираем биткоин или дуги Coin. я выберу дуги Ну можно не только биткоин Dogie можно любую криптовалюту выбрать, которая у вас есть, денежка на которой за эту криптовалюту вы можете и купить мощность. Но я вот поставлю сюда 100 DoggyCoin. Ну просто для того, чтобы показать, как это делается. Нажимаю Buy Script 24, нажимаю OK. Ну вот как бы вот так происходит покупка мощностей. Все, мощность. Обновилась страничка, мощность куплена. И.. Уже 24 часа майниться будет очень как бы намного активнее, сразу побегут цифры на 2, 24 часа. Ну, смотря сколько, конечно, вы тратите, 100 дуги коинов это небольшая сумма, но тем не менее начинают активнее все это майнить. В принципе, вот такие изменения по этому сервису, в общем, вы уже, я думаю, поймете, разберетесь, как это все делать. С вами на связи был сын Игорь, всем желаю огромных мощностей, больших заработков, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на блог, всем всего доброго, пока-пока.